Друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем YouTube канале, в своих соцсетях. Сегодня поговорим о такой теме, как почему одни люди преуспевают в сетевом, другие нет. Интересная тема, я всегда о ней думаю и хочу с вами поделиться вот своим мнением. Почему так? Очень важный такой аспект, как мышление. Одни люди преуспевают в сетевом маркетинге, а другие нет. Те, кто преуспевает, богатые люди, у них богатое мышление. Кто не преуспевает, у них бедное мышление. Для тех, кто не преуспевает, у них неподходящий момент. Растет цена на продукт. Растет доллар. У людей нет денег. А кто сейчас это может купить? И таких причин масса. Но всегда, всегда, всегда, всегда, во время тяжелых времен всегда есть большая возможность преуспеть. Потому что одни люди думают, ой, а что будет? А другие делают бизнес. Если растет цена на продукт, а цены на продукты, они всегда растут. Вот если проанализировать последние 30 лет, по моей памяти, всегда растет цена на продукт. Всегда, на все продукты. То есть, если сейчас дешевле купить продукт, и потом через время продать, цена поднимется, вы заработаете деньги. Богатый человек покупает, а бедный человек, он думает. Богатый действует, ну, тот, кто хочет зарабатывать, а тот, кто в сомнениях, он думает, покупать или нет, а что будет, ну и так далее. Курс доллара растет. Так это же хорошо, когда растет курс доллара, у вас есть возможность больше зарабатывать. Правильно? Когда человек в найме находится, у него зарплата в его национальной валюте, а доллар растет курс. И чем дольше вы работаете, курс растет, растет, растет. А зарплата вам не повышается так быстро. И всегда есть инфляция. Ваша зарплата отстает от роста, да, курса доллара, от э, всего. И я не открою вам секрет. Вы все знаете, что цены будут всегда расти. Рост будет, инфляция всегда. И люди думают, говорят, зачем я буду заниматься сейчас вот бизнесом, если у людей денег нет. И мне на что жить. Вы знаете, что денег в мире очень много. И с каждой минутой денег становится все больше и больше. Печатные станки во всех странах мира не останавливаются. Они работают, работают, работают. Деньги печатаются, печатаются, печатаются. И людей денег становится больше. На земле денег меньше не становится. всегда больше. То есть нужно поменять мышление. Это слабое мышление, когда человек говорит, слушай, денег у него нет. Да денег у людей полным-полно, в мире полным-полно. Только нужно просто э, правильно предлагать услугу, товар, быть специалистом, чтобы э, продвигать какой-то э, товар, либо какую-то услугу, чтобы забрать у человека деньги. Да? Оказать ему такую качественную услугу, чтобы он заплатил тебе деньги. Продать ему такой качественный товар, чтобы он купил его. Продать такую бизнес-возможность, чтобы он включился в нее и делал этот бизнес. И вот э, есть Роберт Киосаки, вы его все знаете. У него есть такой э, видео-тренинг «Квадрант денежного потока». И вот чтобы прорваться в этой жизни, нужно пом поменять мышление. Если кто не смотрел, посмотрите «Квадрант денежного потока». На четыре части разделен листок, ну, альбомный лист. В левой стороне люди, которые в найме, люди, которые занимаются мелким бизнесом. И чем бы они не занимались, вот они будут вот с таким мышлением. Найм и мелкий бизнес. Найм и мелкий бизнес. А богатые люди, это те люди, которые делают большой бизнес, у которых в подчинении 100, 200, 300, там 500 человек и более. И инвесторы, люди, которые... Э, Делают бизнес, вот в тяжелые времена, когда инфляция, рост, спад, богатые люди делают бизнес. Они думают, что же делать, как же увеличить свои доходы. И вот отличает людей только мышление, богатых от бедных. Бедные люди постоянно ноют, думают, вообще неправильно, на то, поэтому они бедны становятся. А богатые люди, они ищут выход, как бы выкрутиться из ситуации, и в этот момент, когда кто-то думает, другие делают деньги. И важно поменять мышление. Когда по, Найти человека, у которого, который успешный, э, у которого мышление правильное, оно ему не мешает мыслить ни в тяжелые времена, ни в легкие времена. Он мыслит правильно. У него подход другой к любому делу, к любой сделке, к любой ситуации. А человек, который с бедным мышлением, он начинает плакать, слушай, по любым причинам. Есть причины, нет, он плачет и все. Всегда плохо, хорошо. И в хорошие времена плакал, и в тяжелые времена плачет, и ничего не происходит. И жил человек в одной стране, было плохо. Переехал в другую, плохо. Это человек с бедным мышлением. А есть человек, который и в одной стране ему хорошо, в одном городе. Переехал в другую страну, и там у него хорошо. Мышление. В любой ситуации он попадает, он мыслит по-другому. И это все меняет суть. Нет такого в сетевом маркетинге компания, ну, разная компания, но вот это плохая компания, пойду в другую компанию. Окей, пошел в другую компанию, там то же самое, не происходит. Потому что мышление, пятую компанию поменял. Ой, в продуктовой, я слышу от людей часто, ой, в продуктовой компании не хочу работать, хочу работать без продукта. Эта компания плохая, здесь маркетинг-план плохой. Пойду в другую. А в этой компании продукт не такой хороший, а в этой хороший продукт. На самом деле, скажу вам по секрету: зарабатывать можно в любой компании, особенно в продуктовой. Вне продуктовой лучше не зарабатывать. Это отдельная тема, но это просто обман: нет продукта, нет денег. Зарабатываешь только от взносов других людей. Но мышление, вот чтобы, если у вас сейчас не получается бизнес, нужно поменять мышление. Думать иначе. Очень много... Э -э тренингов на эту тему, но нужно работать над собой, менять мышление, найти человека, стать рядом с ним и работать. В сетевом маркетинге это в отличие от э, традиционного бизнеса возможно. Найти человека, лидера, который зарабатывает деньги, прикрепиться к нему, и его мышление будет работать на вас. Вот так устроен сетевой маркетинг. Прекрасный бизнес, о котором еще многие люди не знают и не получают э, удовольствие. Те дивиденды, о которых они мечтают. Пассивный доход. В сетевом маркетинге это все есть. Но нужно... У людей не получается... Причина в тебе только. Меняй мышление. В десятый раз говорю. И все начнет получаться. Все внутри нас. Все внутри нас. Продажи, построение структуры, выбор компании, работа с командой, самомотивация и так далее. И так, далее. так что... Меняйте мышление и пусть у вас все получится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нравится, чтобы другие люди увидели это видео. И желаю вам удачи, пока-пока.